В конце глагола ставится мягкий знак, то и перед глаголом ставится всегда предлог to. Смотреть, to look, видеть, to look, читать, to read, что делать? Читать, писать, значит, to write, вот. или идти, значит, to go, что делать? Отвечает на вопрос с мягким знаком, что делать? Значит, ставить надо предлог to. Ну, я уже сказал, читать, что делать, писать, значит, э, бегать, туран. Значит, если отвечает на вопрос, что делать, ставим предлог ту. Вот и все. Итак, осмотреть, что сделала Отвечает на мягкий знак вопрос. Да, в конце глагола мягкий знак. Значит, ставить предлог ту. To. to look. Кого-либо. Somebody. С головы до ног. Up and down. Буквально up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 это оглядываться. Если мы скажем look out, это выглянуть. Если мы скажем look like, такая близкая нам фраза, это означает быть похожим. Look like. Ну и что, какое может быть? Look after. Есть такое выражение. Look after. Оно означает м -м, присматривать за кем-то или заботиться о ком-то.